короче, пацаны, всем привет, и я Ваня. А, я хочу вам сказать то, что... Что я хочу вам сказать, как записывать вообще клипы, на какую программу лучше снимать, пишем сюда. Ну, чтобы снимать, э, там, видео, ну, вы мне просто задавали вопросы, самая лучшая программа, ну, это, наверное, Streamlabs OBS. Streamlabs OBS. Вот, Streamlabs OBS, он Windows. Да. Заходим на сайт. Вторая программа. FO. F. Studios. Тут. Как там пишется? Короче, FL Studio. FL Studio. Вот, Down Streamlabs Ссылочка в описании на это, чтобы вы не искали. Я отдельный блокнотик сделаю. Так, это почта. Давайте в инструкцию запихнуть. Это все вот так вот. Вот качаем стримлапсик Вот у нас качается Дальше, ну, студию, Apple студию. Самая лучшая программа Apple. F. O. Вот FL. Как там Apple студию пишется? студию. Короче, пишем просто. Просто пишем как. Просто, пацаны, пишем. Как э, скачать... Эф... Просто FO... FO... Э, вот. FO... Э, э, Студио. Студио. Сту... Дело. Студио студио на пока просто вот F Studio скачать вот опять же вот эта ссылочка вот F Studio 20 переходим и опять же я оставляю ссылочку в описании под роликом ссылочка если ставим вниз и требования ну, все на требования листаем самый низ и вот скачать вин скачать вин или скачать MAC. просто берете вот так вот здесь можно прочитать инструкцию это все дело программа самая лучшая программа для монтажа ну это ну программа для монтажа так, пацаны, я сразу вам говорю то, что так это мы отменяем это отменить. Если вы хотите, например, там с Инстаграмом, да, ин Инстаграм просто стрим. У вас когда мы писали стрим лапс ОБС, кому подо плохое поднадобится, можно просто написать ОБС, ОБС, uh, uh... вот сюда просто нажмите Windows скачать и все. Также ссылочка на ОБС будет в описании под роликом. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот, вот, здесь вот. вот ссылочка. А, наверное, если вы хотите... Ну, не хотите. А если вам надо вайбер, просто пишите Viber. Viber. Все. Для ПК. Это так, пацаны, я вам, ну, те, ну, программы вообще, которые, ну, здесь вы разберетесь, а просто выбираете ваш винду, вашу 10, короче, какая у вас операционная система, выбираете, и, вот, ну, а если вам надо, просто пишите, скачать. Vk. VK.com вот. Положение в ВКонтакте для Windows ВКонтакте. Подожди. А если а а а а а вы хотите например, Ну не хочете, а если вам надо, смотрите. А -а Россия, да. А -а Короче, вот здесь вот, да. Просто пишите. Короче, я запутался. А, короче, вот все три, ссылки, все три ссылки, которые надо вам скачать для обработки, чтобы набирать подписчики. А, с вами я был Ваня. Всем удачи и всем пока-пока.